Всем привет дорогие друзья если вы смотрите это видео значит с вами канал work and life и я его ведущий антон Белюк. и работа в польше выход на новый уровень или трудоустройство 2019 так называется это видео потому что в нем я расскажу и покажу вам новый метод трудоустройства людей на работу через меня для тех кто не в курсе хочу напомнить что я являюсь специалистом по трудоустройству в польше и подтверждением тому является то что уже не одну сотню людей я устроил на достойной работы в польше только от самых лучших лучших агентств по трудоустройству и самых надежных работодателей. И сейчас вы будете устраиваться на работу через меня следующим образом. Вы будете составлять резюме через мой сайт antonbeluk.ru и резюме будет приходить мне на почтовый ящик. Я буду рассматривать ваше резюме в течение двух рабочих дней и связываться с вами. Если работа, на которую вы презентуете, будет актуальна, соответственно, вас трудоустраиваем, если она на данный момент не актуальна, то ваше резюме останется у меня на почте, и когда работа станет актуальна, я буду просматривать все резюме и, собственно, прозванивать людям, которые оставляли запрос по данной вакансии. Если вы на тот момент уже нашли другую работу, то извините, до свидания, а если вы все еще в поисках работы или к тому времени уже успели поработать, то опять стать, безработным то будем опять же вас трудоустраивать уже на желаемую вами <coughs> вакансию сейчас я вам э, подробно покажу и расскажу как составить это резюме поэтому внимание на экраны ну что ж друзья покажу вам всю процедуру вхождения на мой сайт с самого начала значит набирается anton ру в поиске в интернете но ну, сразу же видите собственно мой сайт ну вот, собственно, вы находитесь на сайте uh, Work and Life, работай за границей. Ссылочка на мой сайт будет как в описании к этому видео, так и ссылочка появится в конце этого видео прямо на вашем экране на мой сайт. Здесь вы видите три основных страницы. Это актуальные вакансии в Польше, консультации и помощь в трудоустройстве. Кто хочет консультацию заказать, проходите милости прошу. И составить и отправить резюме. Сейчас нас интересует в первую очередь этот пункт. Заходим сюда. Ну и собственно видим. Приветствую вас, друзья. Ниже представлена форма, заполнив которую всего в несколько кликов вы отправите мне свое резюме. Я рассмотрю его и в течение двух рабочих дней свяжусь с вами, чтобы дать ответ по интересующей вас работе. Также ниже представлено пояснительное видео, в котором я расскажу вам, что я такой, и наглядно покажу, как заполнить данную форму, если у вас вдруг возникнут с этим проблемы. Заполнение займет у вас всего несколько минут. Вот данная форма, но ну, я думаю, и пятилетний ребенок справится с этим заполнением, но тем не менее, заполню прямо на ваших глазах эту форму. Значит, сверху пишите имя, пишите свой mail Обязательно оставляйте номер, вот эти все поля обязательные, которые я сейчас заполняю, потом скажу вскоре, какие поля будут не обязательными для заполнения, но желательными, тем не менее, обязательно возраст укажите, ну, к примеру, вот покажу свой 28 лет. Дату приезда можете указывать, можете не указывать планируемую дату приезда. Но если уже есть какая-то планируемая дата приезда, то конечно желательно указать. Вот, например, 23. -е. Следующая суббота, 23 февраля, к примеру. Мужчина. Какие документы? Вот тут список. У меня обычная рабочая виза, у меня биометрический паспорт, у меня выводское приглашение на работу и виза открытая по нему. У меня обычный паспорт, у меня карта поляка, и виза открыта по ней. У меня карта поляка без визы, у меня карта число по поводу работодателя, у меня карта число по поводу по воссоединению с семьей, у меня карта стала по поводу. У меня польский паспорт, у меня другие документы. Выбирайте пункт, который подходит вам, ну и собственно жмете, к примеру, биометрический паспорт. Тут какая вакансия вас интересует и обширнейший список различных работ мы можем здесь увидеть. На любой цвет и вкус, как для специалистов, так и для разнорабочих. Ну и выбирайте, соответственно, вам подходящую работу. Ну вот я выберу рекрутер. Да. Идем дальше. Кто вы по специальности или в какой сфере есть опыт работы? Ну и выбирайте тут, соответственно, опять же, вашу специальность. «Кто вы по специальности. Если нет, допустим, специальности. Есть э, поля, где написано «У меня нет специальности и опыта работы», либо же в вашем списке нет э, специальности, в которой у меня есть опыт работы». Такие э, поля, похоже, есть ну, в каждом списке. «Сколько у вас лет опыта работы по специальности или в какой-либо сфере?» Ну, и тут обязательно, соответственно, сколько лет стажа. Э, отмечаете. «Кто вы по национальности, конечно же, от, отмечаете здесь?» Опять же, если национальность не указана, в вашем списке нет моей национальности, отмечаете. Знаете ли вы польский язык и тоже различные уровни знания польского языка, выбираете свой. В поле ниже выберите, в каком регионе воеводстве Польши вы хотели бы работать. Это действие обязательно для тех, кто хочет работать в каком-то определенном регионе воеводстве Польши. Но тут, опять же, поле не обязательное, такое же, как и дата приезда. Но если хотите, можете выбрать, вот тут все воеводства буквально Польши представлены. Есть также пункты для работы, рассматриваю несколько определенных воеводств, либо же мне не важно, в каком воеводстве работать. Если вам и так не важно, можете это поле вообще не заполнять, если важно, заполняйте. В поле ниже, следующее поле идет, выберите, в каком городе Польши вы бы хотели работать, то есть не воеводстве, а уже городе. Это действие обязательно для тех, кто хочет работать в каком-то определенном городе Польши. Ну, если вы в определенном городе хотите работать с Польше, ну, вот здесь самые основные большие города Польши представлены, если тут нету того города, в котором вы хотели бы работать, то нажимаете также в вашем списке нет города, в котором я хочу работать. И вот так вот будет. Ну, и тут обязательные поля. В поле резюме укажите следующую информацию о себе. Обязательно, работали ли вы... Раньше в Польше. Если да, то когда, на протяжении какого времени, на основании каких документов и какого числа вернулись. Это обязательно, друзья, нужно указать. Да, нет. Если да, то на протяжении какого времени и какого числа вернулись и на основании каких документов. Также обязательно сколько еще будут действительно ваши документы. Ну и рекомендуется, конечно же, по желанию можно написать пару слов о себе, о своих личных качествах. А также э, добавить важную, на ваш взгляд, информацию, которая, возможно, не была указана в полях, расположенных выше. То есть, э, ну, в этом случае нужно будет указать вакансию, которой не было в списке, которую вы хотите, но в списке ее не было. Опять же, город, в котором вы бы хотели работать, но в списке его не было. Э, время приезда предполагаемое, не знаю, ну, любую абсолютную информацию, которая, возможно, не была, которая в этих списках, там, воеводство и так далее, несколько воеводств. Все можете указать, соответственно, здесь, в резюме, написать в своих личных качествах. Ну, это желательно сделать, это будет очень приветствоваться. Еще раз напомню, первый, второй пункт обязательно, третий вот этот э, желательно, рекомендуется. Ну и пишите, я сейчас не буду тут писать особо ничего, просто напишу э, набор букв, да, чтобы не тратить время особо снизу отправить резюме, кнопочка и примечание. если вы семейная пара, то необходимо отправить два отдельных резюме, по одному от каждого, заранее спасибо. Ну и все, собственно, тут вот дальше я скоро расположу уже видео, данные, которые вы сейчас смотрите, чтобы те люди, которые его не увидят, но я буду отдавать это дальше всем ссылочки на сайт, на вот эту страницу, чтобы заполняли резюме, если у кого-то вдруг возникнут вопросы или проблемы с заполнением резюме, эти люди смогут пройти и увидеть данное видео, собственно. И вопросы, я думаю, отпадут сами собой тогда. Ну и жмете кнопочку «Отправить» резюме. Одно или несколько полей содержит ошибочные данные. Пожалуйста, проверьте их и попробуйте еще раз. ну Ошибочные данные. Ага. Введен некорректный телефонный номер. Значит, здесь Viber не пишите. Вот, это ошибся. Viber здесь писать нельзя. Здесь пишите только сам номер не принимает такое поле где написано, написано слово вайпер будет пробуем еще раз. О, видите, пожалуйста, все отправлено. Здравствуйте, ваше резюме получено и обрабатывается. Вы получите ответ по вашему запросу в течение двух рабочих дней. Мы свяжемся с вами либо по номеру телефона, оставленному при заполнении анкеты, либо через электронную почту. Благодарим за сотрудничество. Ну и все, собственно, друзья. Вот так вот, элементарно и просто отправляете. Обычно я буду отвечать гораздо больше, чем в течение двух рабочих дней, если отправите в пятницу вечером, то отвечу, скорее всего, в понедельник, соответственно, потому что в выходные я не отвечу. но если на будний день, то это будет, скорее всего, гораздо быстрее, чем два рабочих дня, Ну все, опять же, зависит от загруженности, от того, сколько людей будут отправлять эти данные, эти самые резюме. А опять же хочу напомнить, показать, раз уж мы на сайте, что если хотите заказать консультацию, заходите в раздел «Помощь и консультации», консультации и помощь», и э, вот здесь нас выбивает описание подробное, какой пакет услуг я предоставляю, сколько стоит этот пакет услуг, что в него входит, какой подарок вы можете получить. Тут же жмете кнопочку сразу заказать, оплатить онлайн. Также есть видосы, где я рассказываю о том, кто я такой и чем я занимаюсь, если вы вдруг еще не знаете. И пример одной из таких консультаций по скайпу. Также вы здесь можете посмотреть, чтобы знать, что вы заказываете, за какой продукт вы платите. Вот в таком виде будет сейчас проходить сотрудничество, друзья, вакансий очень много, вакансий по всей Польше. Тот бланк, который я вам сейчас показал, он будет плюс-минус в таком же виде сохраняться всегда. Будут появляться, возможно, какие-то дополнительные пункты, возможно, буду как-то модифицировать саму страницу, чтобы выглядело красивее. Но суть будет такая, в общем, ничего сложного в этом составлении, я думаю, нету. Я уверен, что без проблем каждый человек сможет составить это резюме как с телефона мобильного, так с планшета, так с компьютера, так и с ноутбука. На всех этих гаджетах, к слову, я сам проверил, и на всех перечисленных гаджетах отлично работает данная анкета, и без проблем можно прямо с сайтом, будь ли вы в дороге где-то с телефона, либо с планшета, либо дома с компьютера, без проблем можно всегда будет зайти, и буквально за 5 минут составить данное резюме отправить его мне, после чего будем вас трудоустраивать, труду устраивать, друзья. Что ж, если это видео было для вас полезным и вы рассматриваете идею с отправкой резюме клевый, то обязательно ставьте пальцы вверх под этим видео, также обязательно напишите комментарий под этим видео, что вы думаете насчет всего услышанного и увиденного, будет интересно почитать, конечно же делитесь ссылками на мой канал с друзьями и подписывайтесь. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще на него не подписаны. Жмите на колокольчик рядом с нами надписью «Подписаться», чтобы не пропускать интересные видосы и прямые трансляции на моем канале. Закажите консультацию по скайпу от меня. Опять же, на моем сайте. Уже знаете, где ее можно заказать. Ну, а на этом у меня все. С вами был Антон Блюк и канал Work and Life. На связи из Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока.